Программа отражает мои собственные ценности. Это и профессионализм, и системность, и креативность. То есть мне в начале программы было очень важно систематизировать свой собственный опыт. У меня 550 часов коучинговой практики, и это достаточно такой разносторонний опыт. Мне важно было его систематизировать именно вот в рамках бизнес-коучинга. И в программе очень четко выстроена структура. То есть и Время и процедуры, шаблоны Все это позволяло вот двигаться в определенных рамках С другой стороны, мне всегда очень важно творчество Такое собственное проявление И меня в этом никто не ограничивал В самих коучинговых сессиях Но ну, разве только ограничения самим контрактом Коучинговым и коучинговой этикой То есть, Поэтому мне было очень, очень комфортно Проходить обучение на этой программе Здесь, наверное, могу выделить точно два аспекта. Первый аспект касался вот прям ярко-ярко так, это а, собственных паттернов поведения, прям вот на а, менторингах, на супервизиях, а, я не знаю, каким-то таким волшебным образом очень ярко а, было заметно, проявлялись собственные а, вот, поведенческие какие-то динамики. И когда а, я это уже вижу, естественно, я могу управлять, могу что-то с этим сделать, менять в какую-то сторону. А, между Сессии коучинговой супервизии, естественно, было какое-то время, промежуток, например, неделя, когда я могла поработать со своим поведением, со своим э, видением, со своими взглядами и уже как-то иначе проводить коучинговую сессию. И раз я поменялась, раз я вижу уже э, как-то иначе сам процесс сессии, соответственно, э, эта сессия уже проходит на неком ином таком уровне. И в следующую супервизию, в следующий менторинг я выношу уже какие-то другие вопросы и замечаю за собой другие следующего пласта то есть как вот так снимание листов капусты, наверное. Совершенно другие какие-то собственные проявления, которые мне тоже становятся любопытны. Я с ними работаю и в коучинговую сессию снова вхожу уже такой измененный, обновленный и также провожу сессию на другом уровне. Таким образом, вот прям как колесико такое подталкивает друг друга. Коуч-сессия, что-то вижу, применяю, прихожу на супервизию, там разбираю, замечаю сама за собой новые какие-то аспекты, моменты, работаю с собой и на сессию прихожу уже обновленная. Таким образом, шесть раз, 6 встреч, 6 коучинговых встреч и шесть встреч либо менторинг, либо супервизия. И достаточно такой вот как раз отведенный промежуток времени, короткий, я бы сказала, это 3-4 месяца, и а, через это время я уже а, совершенно а, другого уровня а, специалист, коуч и личность тоже, которая уже каким-то образом поменялась за это время. Это первый момент. И второй момент для меня совершенно неожиданным образом а, вот группа, от, открылся групповой формат и супервизии, и менторинга. Я обычно предпочитала форматы индивидуальные, а, но в этой программе, так как мы работали с одной uh, компании и uh, кейсы моих коллег, которые работали в похожих условиях uh, с похожими ситуациями, они для меня показывали <каказывали> uh, некую ну, большее такое системное поле, уже относящееся не только к моему каучи, с кем я работала, а также к системной вещи предприятия, так можно сказать. И, соответственно, уже в сессиях я могла задавать вопросы не только, вот как мне кажется, в слепые области клиента, но и в некоторые слепые области, которые были для меня еще незаметны ранее. Да? Сейчас вот это вот поле моих вопросов расширялось, именно потому что я слышала кейсы своих коллег. Могла систематизировать и вот расширять поле видения для работы с клиентами. У меня опыт клиентской коучинговой работы два с половиной года, и а, для меня лично было очень а, полезно, комфортно и продуктивно пребывать вот в таком поле профессионалов, у которых а, опыт а, профессиональной коучинговой работы уже больше 10-15 лет, и когда ты присутствуешь вот, а, в этом Поле, где эксперты, профессионалы делятся а, щедро достаточно своими знаниями, своим опытом, и прям получаешь такой экстракт, для меня это очень полезно. То есть я бы так сказала, повариться в экстракте профессиональной выжимки. А, и причем я была и на других программах, а, и Светланы, и Эстер, и всегда это такой концентрат знаний, как вот а, вечером а, знания, вечером опыт, а утром я уже могу это применять сессии, и сессии совершенно нового уровня получаются. И еще очень-очень хочется дополнить, конечно, то отношение и Светланы, и Эстер к тому делу, которым они занимаются, к коучингу и к преподаванию, к передаче своих собственных знаний и навыков, о том, как они делают это с любовью, с такой огромной страстью, как мне кажется, что очень как круги по воде расходятся и передается и нам, как коучам, и дальше идут в бизнес.